Всем привет! И сегодня я расскажу про чудесную юбочку с цветовым градиентом. Посмотрите, как великолепно юбочка выглядит в движении. Я в восторге! Юбочка просто волшебная, одна из лучших покупок на AliExpress. А еще я дам ссылки на все вещи из образа в описании к видео. Юбочка имеет нежный приятный цвет, который переходит легким градиентом от молочного оттенка в пудрово-розовый. Привлекает внимание и придает неповторимый шарм. Сама юбка двухслойная, сверху легкий воздушный фатин, а снизу плотная прессированная ткань. Прессировка сделана очень качественно, отлично держит форму. После распаковки я слегка отпарила юбку, чтобы убрать примятость фатина, и сразу же надела ее для фото. Очень комфортно себя в ней ощущаю. превосходная вещь. Сделано все отлично, полностью соответствует картинкам продавца. Можно смело брать, так что рекомендую. Кстати, есть и другие расцветки, например синий и зеленый.